Всем привет! Вы на канале, как заработать в интернете. В этом видео я вам хочу показать экран. Он очень известный, называется CoinPay. В нем можно зарабатывать вот эту всю криптовалюту, которую вы видите на своих экранах. Здесь, если мы откроем SimilarWeb, мы увидим, что данный кран посещают более 10 миллионов пользователей. Вот страны. Россия, Украина, Индонезия, Бразилия, Казахстан. Регистрация здесь простейшая. Переходим по ссылке в описании. Здесь можно выбрать язык русский. И вот всего пользователей видим. Более 4 миллионов активных пользователей еженедельно. 140 тысяч. Рекламных показов в неделю более 13 миллионов. Успешных платежей один миллиона. Миллион шестьсот тридцать шесть тысяч Регистрируемся Здесь можно сделать депозит Чтобы рекламировать свои проекты Также вот есть кнопочка партнеры Там где будет ваша партнерская ссылка История Вот здесь есть сам кран Заходим вот и собираем Здесь криптовалюту Здесь вот можно биткоин собирать Ну вот Множество криптовалют Какую хотите можно собирать Также хочу вам показать Выплаты от подписчика вот он выводит BNB, вот 0.202 BNB, потом вот еще раз 0.202. Также вот есть дохикоины, 9 дохикоинов, 11 тронов и вот 0.205 тронов. То есть кран этот платит, лично я не пользуюсь для рекламы. Я иногда сюда пополняю баланс и пользуюсь, заказываю рекламу. Также вот в нем есть серфинг. Посмотрели вот 60 секунд, получили 12 сатош. Посмотрели вот 60 секунд, получили 8 сатош. 45, 7 сатош. И эта реклама, она ежедневно здесь пополняется. Также здесь есть вот задания. Можно выполнять здесь задания и зарабатывать. В общем, друзья, вот такой вот кранчик, он платит это миллион процентов. Я ним пользуюсь, я вам говорю, еще раз повторюсь, я им пользуюсь кнопочкой депозит. Мне интересно здесь рекламировать свои проекты. Кому он интересен, регистрируйтесь и можете либо же зарабатывать без вложений, либо же рекламировать свои проекты как я это делаю вот кнопочка рекламировать заходим сюда и там создаем рекламку. я не буду показывать там мои проект ну я не хочу это показывать также здесь есть вот стейкинг есть еще вот, поймать кошку я даже не знаю что это означает никогда не смотрел а это вот в твиттере можно перейти в Твиттер, Я вспомнила когда-то сюда ходил найти там код и периодически там админ дает когда и получить бесплатно здесь какую-то криптовалюту вот такой друзья заработок без вложений пишите свои комментарии всем желаю хорошего вечера и всем пока